Добрый день интернет-пользователи, друзья и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну вот сегодня уже пятый день, как мы прокалываем своих малышей э, против сопелек, грубо говоря. Эффекта значительного, честно, я не увидел, так что я эту затею больше продолжать не буду. Там и так курс лечения 3-5 дней, так что пока хватит. Малыши подрастают, как вы видите, бургунцы. На видео они, конечно, побольше, чем на самом деле. Они такие, килограмма по два с половиной. Ну, не больше. Ну и все же. Месяц, полтора и ждем. Будем покрывать. Как я говорил в предыдущих роликах, что у меня были пропали вот такие малыши. Да, у меня и вчера тоже пропали. В итоге из 7 штук. Осталось всего лишь два. Это по моей вине. Сюда, оказывается, залазит мой же кот не соседский какой то ли там в итоге пришлось вот делать вот такую решеточку с мелкой ячейкой во первых чтобы кролик не вылазил в сенник ну и во вторых чтоб уже и котик не залазил в этот сенник сделал я не только в этой клеточке прошелся по всем маточникам где у меня сидят сукрольные или мамки которые уже принесли мне приплод везде повесил вот такие сетки ну можно сказать решетки девочка уже подготовилась пуха нарвала ждем видите какая она колобок как я говорил сеточки я поставил максимальное количество штук то есть на 12 у меня 12 ячеек с мамками вот 12 пришлось сеточек поставить раньше были там только речки чтобы лучше сена доставали фиг вам они сена корочет не сберегли вот такая тоже мамка но еще и дней 6-7 ходить вот, я сразу сделал были из канистра такие ну, крышки, можно сказать. Посмотрите, насколько королиха выгрызла. И вот через это отверстие залазил мой кот. Представляете, хищник. В итоге ему появилось вот такое препятствие. Посмотрим, что он сейчас будет делать. Я думаю, он уже ничего с этой решеткой металлической уже не сделает. Все, баста, карапузики. Ну, там малыши такие лежат. Все хорошо, как я говорил, 11 живых. Везде соломка. Соломка они не так охотно едят, конечно же, как сено. Поэтому я застилаю соломку, чтобы они больше употребляли что? Комбикорм КК-92. Конечно же, сказать однозначно, что вот я начал кормить комбикорму, кролики и стали динозаврами. Нет, это ежедневный кропотливый труд, который практически не виден, но потом в денежном эквиваленте в кармане становится более ощутимый. сегодня уже вот из этих клеточек под корма убрал последних двух мальчиков так же как и отсюда сверху уже все же все почистил как это варят у меня на мяске уже больше кроликов в данный месяце марте нету все уже разобрали так как весна вот здесь две девочки всего лишь тоже осталось и соседние клеточки сейчас покажу тоже всего лишь две девочки молоденькие остались вот мне красавица. Так что кролиководы, господа, пускай и у вас тоже будет убыль, только естественно от продажи или забоя на мясо, чтобы никакого поддержания было, чтобы кролиководство развивалось на всех курсадинных участках. Всех благ вам, друзья! Огромное спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на канал, оставляйте свою оценку. Всем пока-пока!